И скачиваем любой предложенный чит. Либо старый, либо Splash. Напомню то, что Splash используется с ключ-системой. Star без ключ-системы. Сегодня в ролике буду показывать старый. После того, как скачали чит, в поиске пишем Punch Wall Simulator. Нажимаем поиск. А, так, а почему у меня не нашлось? Секунду. Может быть я неправильное название скопировал? Потому что он был на сайте. Так. Вот, все, вот сейчас получилось. А, смотрите, иногда, когда название копируете, допустим, и есть пробел в этом слове, то, скорее всего, не найдет скрипт, как я понимаю. А, нет, нашел. Короче, ладно, что-то я тупанул, ну, ладно, находит, все отлично. А, вот, есть один скрипт. В принципе, больше скриптов на этот режим не нужно, потому что здесь буквально только одна функция есть, это, получается, автопобеда.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 Вардефс меньше всего поддерживает всяких разных скриптов. Вот. Ну короче, в принципе, по желанию используйте. Может быть этот скрипт даже на VRDevs будет работать. Но сразу скажу то, что я не знаю, не проверял. Я всегда кренейл использую. Также напомню то, что кренейл используется с ключ-системой. Так, а дальше. Потом, когда выбрали DLL, нажимаем Inject. Ключ я уже сегодня получал, мне его просить не будет. Получать его нужно раз в день, всего лишь. В принципе, это особо не надоедает, так скажем. Ладно, все, у меня инжектор шел. Также, смотрите, можно сделать, чтобы чит у вас не сворачивался по нажатию на экран Роблокса. Для этого открываем чит, наводим мышку на звездочку и нажимаем правую кнопку мыши один раз. И, как видите, у меня чит больше не сворачивается. Чтобы он свернулся, нужно нажать вот сюда. Вот, но это чисто кому... Допустим, не в кайф то, что он сворачивается, когда вы нажимаете на Roblox, То делаете вот так. Ладно, давайте проверим скрипт. Значит, нажимаем кнопочку Exclude. И, как видите, у меня пошли прибавляться автопобеды. То есть, идет по нарастающей. 250, 3000, потом 750 почему-то мало дало. И, короче, вот так вот работает цикл. То есть, начинается с маленьких чисел, доходит до больших. И потом обратно с маленьких до больших. Ну, как видите, все работает. Победа прибавляется, все четко. А значит, чтобы остановить этот скрипт... А, тут вроде... Вот, да, есть, короче, фигнюшка. А, значит, смотрите, где написано true. А, ми мы пишем false. Так, все, написал и активируем. Все, и как видите... Автофарм закончился, только почему-то у меня зависла игра. Скорее всего, наверное, сейчас вылетит. Весело. Очень весело. Так, ладно, давайте тогда закроем Roblox. Так, окей, не закрывается. Диспетчер задачи открываем. И снимаем задачу Roblox. Так, все. Заново заходим. Короче, лучше все-таки, я думаю, в игру перезаходить. Потому что, как видите, я сейчас попытался отключить, и у меня завис Roblox. Так, все, перезашли. А, и... А, стоп. А, а, вот, все, победы прибавились. Я ж на, на секунду испугался, то, что у меня эти победы все списали, и, типа, скрипт не работает. Ну, как видите, работает, просто, скорее всего, данные загружались. Окей. А... Самое дорогое яйцо, скорее всего, на следующей локации находится, на самой последней. Давайте до нее добежим и попробуем потратить наши победы. Посмотрим, вообще тратятся они или нет. Так, ну я нашел яйцо за 250, дороже, не знаю, есть или нету, ну ладно. Так, давайте попробуем открыть. Тройное открытие работает. Окей, геймпас нужен, я понял. Один раз тогда открываем. И да, как видите, нифига себе, мне с первого раза лего выпало, лол, что... Вот сейчас прикол не понял А, ну у нее шанс большой Все, я понял, почему лего выпало Ну и как видите, победа тратится В принципе, все четко То есть копите, сколько нужно вам побед Дальше в игру перезаходите И открываете яйца Выбиваете себе питомцев. В принципе, все очень быстро Все очень круто а, Ну ладно, буду на этом заканчивать Кому понравился видеоролик, можете поставить лайк Подписаться на канал